Вот. Да-да-да. вот. Да, да. да. Ладно. Помнишь, чем мы делали в прошлый раз? Эээ, инструкшн с Так. А мы задавали, насколько я помню, какие-то там. Uh, из чего будет начинаться. А что будет заканчиваться там, и что будет там в центре? Угу. Короче, там нолики, селфики и Ну, да, да, по сути мы остановились на том, что разбирали, как в конкретных случаях, при указанных ограничениях и указанном, указанном замене, что будет происходить. То есть если ограничение указано вот такое вот, то есть э, и идентификаторы начала и конец связи должны быть нулевой связи, то есть несуществующей связи, что эквивалентно вот такой вот записи. вот то какой бы ни был... Ну, единственное, что вот, короче, если при этом замена не будет тоже равна пустой связи, то будет выполн выполнена операция создания. Вот. И так далее. То есть. Э а разве в рестакшене нет там же пустой связи? Рестрикшн это исходная ситуация, то есть что у нас а -а -а. было. А замена substitution, да, это то, что у нас будет. Вот. Поэтому, если у нас исходная, например, была пустой связью и э, замена тоже является пустой связь, то, по сути, делать ничего не нужно, потому что не происходит ни создания, ни удаления, ни удаления. А прямая черточка на И или ИЛИ? Mm? Mm. Вот эта черточка, здесь ИЛИ. То есть, mm. грубо говоря, И ЭТО, И ЭТО. ИЛИ ЭТО, ИЛИ ЭТО. ИЛИ ЭТО, ИЛИ ЭТО, да. Yeah, вот <coughs> но сейчас я так подумал и в принципе вспоминаю что основная задача вот этой вот функции все равно в первую очередь сделать так чтобы она могла заменить вот эти функции то есть trade update и delete и идь вот эти вот то есть вот эти четыре функции должны быть заменены. вот чтобы заменить create по сути нам нужно всего лишь сделать э, чтобы работал один единственный случай то есть э, можно видно нарисовать такой написать что вот этот create буквально будет означать, что то есть, у нас? Костя, как считаешь? А? А возможно ли создать системы связи с объединением всех языков? Ну почти всех. Основных таких. Ты имеешь ввиду каких-то языков программирования или естественных языков, языков? программирования. А что значит объединение? То есть, например, совмещение э, одного файла, с, короче, как это сказать, -то? один файл с кодом на одном языке, а другой файл с кодом на другом языке. Вот такого. Чтобы они что, были совмещены как? Совмещены переменными массивами там типа, вот. То есть, таком. Это для удобства.. Для краткости написания кода, можно так сказать. Возможно ли такое? Совмещены.. Переменными массивами не о чем. Ну то есть нарисуй два кружочка. Так сейчас откроем это. Вот. Смотрите, Так. Эм. А... Так. Вот, в одном пиши, например, в Си, в другом, я не знаю, какой. Какой. Какой те, ничего я здесь не могу. там. Только не в центре именно Ну, например, можно C-Sharp. Ну, допустим. А и у них будут общие массивы данные короче ты понял вот центрило который да. ну, возможно там. ли такое ну если у нас буквально вот здесь вот внутри будет условно можно кружочек завершить например не все данные, да, но какая-то больше часть. Если да. здесь будет находиться links. Вот. Короче, если вот здесь под links иметь в виду файл, okay. то, в общем-то, можно сделать так, чтобы к этому файлу links которые при открытии, например, разворачиваются. Очень важно, то есть к этому файлу всегда можно организовать доступ с собой языков, языку, и еще на сам файл, от этого как бы не, не будет зависеть, от того, как какого языка и нужно обратиться. Такой подход называется базой, базой данных. Я несколько другое А, например, ты создал переменную все какую-нибудь там. Не Сейчас что-нибудь попробуем. Не ты создаешь какой-то объект. Вот. А. Допустим, да, Возможно да, да. ли его переместить в тот центр Квинкс, <связь> чтобы он был доступен в C-ша? <связь> так. Uh -huh. возможно. Так. И здесь это будет. Ну, грубо говоря, может быть некоторая. Не знаю, какая будет такая вот связь. Типа просто обозначить. То есть int это тоже некоторая связь, обозначающая целое число. Или можно так вот сделать, чтобы было обозначено. Вот. И как бы ноль либо если это не ноль, то, например, тогда можно просто поставить туда оператор. Например, возьмем пятерку. Это интересно, чтобы это было что-то более сложное. Так, здесь пять. значит, это у нас будет последовательность из-за суммы 0, 1, 0, 1. единицы и четверки. То есть из двух степеней 2 Ну, то есть, если не писать, например, что это сумма вот этого, можно, например, написать, что целое число, представленное суммой, и дальше идет последовательность степеней вот. вот так, например, можно число представить. Но это один лишь способ. Может быть, ну, э э. какой-нибудь стринг 5. Да, буквально спасибо У нас со стрингом 5 нельзя производить вычисления. Зная, да? Нет, э если мы это воспринимаем как целое число, то мы в любом случае можем производить вычисления. Просто перед тем, как это преобразовать, то есть по-разному просто будет производиться преобразование против числа, которые уже процессор может выполнить операцию. То есть в принципе может быть и такой и такой подход, может быть еще какой-нибудь, то есть много разных, может быть способов представления, но в целом, если один из способов представления выбора, вот, и где-то вот здесь вот используется, то преобразовав в 5 в одно из представлений мы потом сможем э, сделать, например, все шары, получить эту переменную. Сейчас тоже как нарисую. Какой-нибудь тоже int. Опять. То есть не 5, а уже какой-нибудь link from number. Что большое. Ну или можно вот по-другому сделать. Не так, что у объекта link есть функция, а наоборот какую-нибудь делать функцию to number и здесь бонус знак или mm -mm. Да. в общем если определить некоторую функцию которая конвертирует конкретную связь у нее например может быть номер там 76 тут 79 вот то здесь можно будет сделать ту link функцию которая Возьмем вот это число 5. А long-link разумеется в no этой Ну Long все имеется в виду это тип, в данном случае 4-битное число. Вот. А link это название переменной. На в первой, первой переменной i, которую собственно, нам нужно было перевести, мы прогоняем через функцию to link, которая использует, например, вот этот API. Делает какую-то серию скриптов, да, напишите, То есть создает вот эту связь, создает вот эту связь и, собственно, это. Вот После этого, дальше, если передать, например, c -sharp номер вот этой вот связи, то можно, грубо говоря, получить ее смысл. И потом, если есть функция, опять же, преобразование, из связи в число, то можно будет получить собственно исходное число. Ну, вот несколько, Не знаю, насколько это сложно или сложно, но, в общем, примерно так это можно было бы сделать. Либо, например, если мы не передаем адрес -а связи конкретный, но оба то есть оба языка, и c Sharp и если знает о том, что такое число, то есть какой адрес у этого связи, например, тоже нибудь да, то можно будет оба языка смогут получить весь список чисел. Если есть еще одно число, то как бы можно его воспринять как переданное число. А если это конкретно отличающиеся друг от друга языка? Чего если это конкретно? Конкретно отличающиеся друг от друга языка. Языки? Да, языки. Но что значит конкретно отличающиеся? Например, в в одном из этих та же самая пятерка обозначается одной функцией. То есть как принципит. Как короче, ты понял. А в другом другая функция абсолютно. Она по-другому называется. Ну, идея какая, да, что здесь, например, и C и, да, и C10. Если да, будет как бы отличающиеся типы об этом. Да. Ну, опять же, это все зависит от вот, этой вот, функции, вот этих вот функций преобразования. Я как бы для упрощения обозначил что это отдельная функция, но по сути ее сейчас придется кому-то написать. Либо мне подготовить для каждого языка и, соответственно, разместить ее исходники. Либо конкретного программиста под конкретный его свой язык, используя пример, например, для C шарпа C-Sharp, ну, он мог перевести на свой язык это ID. <coughs> вот. То есть, в принципе, здесь могла бы быть строка, да? То есть, например, другой тип. То есть, что I потом будет äh, равен вот такой штуке. Вот. А здесь э, при получении этого же i, несмотря на то, что он здесь был, от, отсюда, допустим, был передан в Linux, в обратную сторону же, э, как строка, здесь он все равно его можно получить как число. Вот. Ну, в общем, в целом, это вопрос преобразования данных, то есть, и структура данных внутри Алимса. То есть, если одну и ту же структуру понимает оба, оба конвертера, да, вот эти то это будет работать. Но эти конвертеры кто-то должен был сделать. Вот. Либо я могу, конечно, заранее заготовить эти конверторы и предоставить их вместе с основным интерфейсом, предоставить еще интерфейс конвертеров. Я, наверное, очень глупый вопрос задала. Ну, я бы не стал называть, что-либо глупо. продолжим продолжим. Угу. Вот. Но если мы вернемся к тому... Был принцип, в общем-то все равно это остается концепция баз данных и э, даже для баз данных например, из QS, баз данных, тоже существуют конвертеры, которые позволяют, позволяют с ними общаться разным языкам. Если под язык не написан э, так называемый адаптер или преобразователь вот, то язык не может общаться с этой базой данных. Но в будущем, я надеюсь, что он сможет выступать не только базой данных, то есть как бы, в этой ситуации просто роль, да, что он как бы хранит данные. И может как бы быть промежуточным звеном передачи данных. Но в будущем надеюсь что он сможет еще и само вычисление произойти то есть весь кружочек вот этого си шарпа можно будет как бы вот так вот уменьшить и разместить как часть это, этого ну, то есть код э, на си шарпе понять то есть, э, разобрать да и реализовать некоторое единое представление и тоже разместить как э, набор данных которые при этом еще можно запустить на выполнение вот. это на будущее пока что это не будет чем база данных вот на значит писал про апдейт про обновление вот Именно эта функция, она в данный момент времени работает таким образом, что обязательно должен быть указан адрес э, в Restriction. Вот. И здесь происходит, то есть, э, здесь очень интересная вещь происходила, что у меня часть Restriction, она использовалась как э, Substitution, то есть замена. То есть, грубо говоря, сюда приходило три значения. Вот здесь вот, например, 1, 2 и 3. И, по сути, исходное значение связи, она игнорировалась. Любая связь, то есть, то есть та связь, которая находится в ключейке 1 да, или по адресу 1, она, замен... Она изначально Она... значение игнорировалась и заменялась на 3 и 4. То есть начало в тройке, конец в четверке. Ну, то, вот. это... то есть, есть. у рестрикшена как бы получалось две роли. Он э, выглядело это наверное, вот так вот. То есть он как бы частично был restriction на первый аргумент, да, вот так вот. А вот эта часть у него была как бы выполняла роль замены. В принципе, даже можно сказать, что есть логическая ошибка в, в, интер, в предыдущей версии интерфейса. Вот. То есть, по сути, это эквивалентно вот этому. То есть, адрес любой-любой. Либо можно записать укороченную версию вот так вот. Здесь укороченную версию Вот. Создание проис... выполняло только выделение нового адреса связи. Вот то есть при этом значения начала и конца там были нулями то есть они никак не, не указывались так здесь опять нужно x конкретно, так вот а удаление но по сути, в эквивалентном удалении будет некоторая указанная связь, и, допустим, первая, замененная на ноль. То есть, пустую связь. То есть, меняя что угодно на пустую связь мы удаляем, и, меняя пустую, пустую связь на что угодно, мы, по сути, создаем действие -то очень чистого. Вот. Ну, конкретно в самом простом варианте мы просто пытаемся сразу. Вот. Так, альтернатива тоже, да? И для меня. Как-то так. В принципе, можно остановиться, наверное, на этих вот, коротких записях и проверить, что это работает. Вот. То есть, что вот эти три случая можно выполнить через функцию триггер. И если это будет возможно, тогда эти функции будут вызывать уже не memory, а, link, а например, кстати, нужно будет и Ты говоришь, если это по причине того, что ты пишешь, так сказать, макет того, что должна будет быть. Да, по да? причине да. того, что да, это макет. И тут я решил не говорить, если а уже попробую так, как это будет. Вот. то есть место вот этой. Записи memory memoriallocate link, да, и вы, там еще будет запись такая, Значит, нас приспорякшая у то есть там это еще у нас, так Это. Скобочка есть нет, да, да, здесь такой. значение, еще Тогда это не нужно. Так, дальше ничего нужен будет э, и дальше будет но и ново для вот здесь можно передать но что мне хотя нет здесь она наверное Матч как раз таки вот этот, наверное, не нужен, то есть, а вот этот нужен, потому что нам нужен адрес получить Before то есть до и после. Что? Как? Как? Какой? Какой? переводить вот короче как-то так угу. вот у нас переменная результат же схему с помощью констант ну с помощью того как это должно будет работать да На, то есть вот у нас нолик это constant Itself. это вот эта константа опять же нолик, нолик. вот <coughs> если подошел если это все дело подошло мы ничего не делаем никак не обрабатываем соответственно это выполнится yeah. да кстати есть философский вопрос одноразовая ли пустота просто в принципе пустота многоразова может может получиться так что ну вообще по факту тут она одноразовая так как это код а пустота значит здесь как бы что-то типа стоп насколько я понимаю нет это как бы чтобы означает с точки зрения логики моей пустоты как предполагается сейчас оно сработать? Что если у нас ограничением является пустота, то оно, как бы, я предполагал сначала, сработает один раз. То есть пустота она всегда есть, но она в виде одной связи, которая нужна. То есть обозначение самой пустоты. Вот. Но в принципе можно считать, что их много. И тогда хандлер может подойти, э, потребоваться для того, чтобы э, ограничить количество создаваемых пустот, да, э, пустот заменяемых на, на нечто. То есть, грубо говоря, мы можем э, хандлеру сказать континью 10 раз, и тогда у нас создастся 10 связей за раз. Тогда может сделать на и удаление аналогов, если аналогов будет много, тогда стоит сделать удаление аналогов, чтобы он не заселял, так сказать. Но он, э, грубо говоря, идея какая что, вот сейчас нолик, э, да, по сути, заменится на связь с номером один на самом нолик при этом никуда не денется, он останется ноликом потому что тогда пустоту и систему брать нельзя mm -hmm. вот а есть другой вариант что типа неоднократно это произойдет а э, многократно то есть э, будет один э, потом будет два три в общем до тех пор пока мы не, не остановим эту штуку mm -hmm вот этим вот обработчиком а, будет происходить совпадение с образцом. А может и То есть после той штуки обработчика? Есть, есть хандлер, который э, срабатывает, когда у нас подошла связь. Есть хандлер вот этот. Есть хандлер, который э, срабатывает, когда уже замена произошла. Когда замена произошла? Что делать? Останавливать ее как-то. Налом или стопом, или. Ну вот я, как раз, я вот как раз хотел делать так, чтобы все управление. Происходило вот здесь, с основном. Есть... Ну смотри, если туда поставить новый, то функция начнется по-новому. Куда поставить? В конец. Да? Да. Если вот сюда навык поставить? Да. Нет, нет, да, нет. Нет, нет, я такого не предполагал. Я предполагал, что если здесь бритк поставить, то остановится наблюдение за результатами действий. Но сами действия выполнятся. В прошлом видео это было. Ну, то есть, когда я этого снимаю, там это я озвучил такую идею. А если континент, то продолжается наблюдение. То есть мы просто можем получить, например, адрес связи. То, видите, а, смотри, а что если что сделать типа если э, вот эта штука выполнилась, тогда стоп если не выполнилась, то чуть-чуть такого что -то Чуть выполнил, не выполнил. то есть если константы изменилась от первоначального состояния то прекратить выполнение функции если константа не изменилась с первоначального состояния тогда продолжит функцию а где именно изменилось а после, да, после последнего действия после как действие выполнилось да Это, а, если ты имеешь в виду если у нас то что было здесь, если before, не равно то, что было после ну, условно. Да. Если у нас адрес да, здесь вот он был 0, будет не равен тому, что здесь. После. Ну, как бы, а что именно ты предлагаешь в этой ситуации делать? устанавливать выполнение функции и продолжать действие последующей. Не знаю, что там дальше с этим делать. Угу. С той информацией, которая была получена, собрался дальше делать, но надо прекратить именно данную функцию и продолжить последующее выполнение алгоритма. Вот. Я не умею объяснять. Вот тут еще вопрос, Мне, или я понимаю, потому что даже. Ну ты думаешь, ну ты, ты говори, как ты понимаешь. Я понимал, что вот этот вот обработчик, он то есть он не влияет на выполнение, он исключительно э, позволяет нам увидеть, что смене состояния связи из before в after, то есть э, исходное и конечное состояние. По сути, вот эта ситуация, ну тут всегда будет почти. Кроме ситуации, когда мы обновили содержимое связи. То есть у нас, э, если у нас адрес yeah. связи не меняется, мы меняется не а ты предполагал то, что автор будет увеличивать бесконечности, да? Mm. А я предполагаю, прям после выполнения этой же функции, чтобы она не циклировала сразу же, ставить эту функцию, так сказать. Ну я не знаю. Она, она и так циклировать не будет. Она выполнится ровно столько раз, сколько было произведено изменение А нам надо выполнить лишь одно изменение. На один. Нарик на единичку. Но к моменту того, как выполнится где-то функция, она же, которая сюда была передана, это уже произойдет. Ну, опять же, если так написать, как я планирую это сделать. Ну ты говорил о многоразовой стенах как я говорю, сейчас тебе о многоразовой стенах, и теперь ты пытаешься опровергать свою же теорию. Нет, про многоразовую стенало я говорил исключительно вот касаясь первых вот этих двух аргументов. То есть я говорю. Ой, на равен рау то, то... то есть, грубо говоря, у нас. Ой, как это нарисовать там? да я попробую вот так например. вот например хранилище связи оно, оно обычно состоит из связи и все что тут может быть это только связи тут может быть много вот и оно, грубо говоря э, то есть есть я не знаю, смогу как-то. Вообще вот такая вот штука. Короче, вот это вот общий размер. Можно общий. размер да? Это то, чему файл работает. Размер файла равен в процессе работы Это. Общий или выделенный. Еще это называем танк. Вот, либо у нас есть такой размер, реальный размер. Так вот э, весь файл в основном э, ну, по сути состоит только из связи. и ну, здесь да. по, по сути ну на самом деле там есть нулевая связь, э, и дальше идут по порядку вот вот эта связь и на меня сладко э, нельзя грубо говоря сейчас так так, так, так а, ты боишься что она будет проводить и бесконечное количество ся я не боюсь я лишь думаю как лучше воспринимать этот нолик то есть грубо говоря его можно воспринимать двумя способами Сейчас, нарисую, Да, yeah, А ah, вот есть два варианта. Вот, вариант первый, вариант второй. он не хочешь? Не хочешь. Еще разок. Вот. Да, как получилось? Вот. Вот. И типа до ставка Короче... Можно воспринимать нолик как просто один нолик. Вот один и все. А можно воспринимать как бесконечное количество ноликов. Вот. Может тогда бесконечное количество ноликов. Один нолик. Ну, вот смотри, что, что вот это может дать? С одной стороны. Раз, давай попробуем вот так вот. У нас есть плюс, что это э, позволит создавать много связи за раз. Вот, минус раз. ну такой тоже относительно. плюс собственно это это не, не очевидно для обычного программиста. То есть по сути, что получится? Он передал обработчик вот тот, который первый, вот этот сюда, и он будет выполняться бесконечное количество раз. Uh -huh. Ну, конечно, если пользу, если разработчик передал брик, да, то есть команда стала. Вот. Ну и, соответственно, вот эта вот штука, она, в принципе, можно инвертировать. Там, где плюс, она не позволит, то есть станет минусом э, относительно того, э, не позволит создавать много связей, а позволит создавать одно. Вот. И, но, бой, но, бой, но будет очевиднее для программиста, что она только один раз выполнится, и будет создана только одна связь. Вот. Короче, я, наверное, вот как после у меня тут для этого целая, целая целая идея была, что в общем, эту логику надо делать наставить. То есть, это должно быть сейчас, вот так можно стрелками. Вот, ну, то есть из этого казалось бы разного можно сделать одно такое полукруглое полуквадратное решение делать это ох то есть настраиваем то есть настраиваем Наверное, так. Ты что думаешь? А, интересно. Чувак, чувак? Это интересно. Так. Я, линксы реально очень полезно. Вот, ладно. Значит, попробуем сейчас... Как бы можно создать как-нибудь единичную функцию. Ну, типа единичное использование данного до да, да, данного условия. Но можно сделать функцию, которая будет всегда приводить к тому, чтобы что-то использовать один раз. То есть на такой ответ есть вот такой вот абстрактный ответ. такой вопрос, абстрактный. Есть абстрактный ответ. Вот. Ну, в общем, сейчас я, наверное, буду считать это. Значит, туда. Возможно. Нет, слишком много всяких. Возможно. Я буду Одно на... Я на... Одно это... на... Одно на... Одно на... Одно на... Одно Вот. на... сейчас будем....... Соответствие что в соответствии шаблону ограничений будет только один раз. Когда вырабочек не нужен, и тогда все ровно так, как написано, будет соответствовать тому, что было раньше. Вот. Дальше обновление. обновление вот такое вот странное обновление будет конвертировано раз уж у нас уже Так что... Вот... Так вот... Вот. Здесь уже будет Кэнни, по сути, потому что там есть. Ну да, потому что нам это не важно. Нам важно, чтобы на луне произошло. Как там проверить на эту часть? Вс? Да, проверь эту часть как следует. А там что-то сомневался. Так. Пусть уже кто-то сомневался. Как бы там что-то не произойдет. Что-что-то? Где? Тут. Не знаю, о чем, о чем, о чем речь идет. Но проверить, наверное, стоит. Есть еще интересная логика, что возвращается тот же адрес, который был поэтому, по сути. вот это нужно оставить. Да, его возвращается. Можно вот так. Все, можно его получать. Короче, вот, вот такая вот штука. <coughs> да. Короче, была связь с индексом, который нам передали или адресом. Вот И мы хотим, чтобы у нас была такая же связь, но только с соцом и таргетом, который нам передали. Вот. Причем нам это не нужно обрабатывать, и произойдет ровно один раз, всегда потому что у нас связь, ну, а адрес учитывается только единственный соцсетям. Вот, и после этого нам получать адрес таким вот способом не нужно, потому что мы его уже знаем. Вот, и обалениями. А, еще надо будет itch так ладно. здесь все будет еще проще возвращать не нужно здесь будет контактная нашли связь с каким-то конкретным адресом на... и заменили на 100%. при этом это выставили. И ключ заменили проход по живут будет без изменений, но не будет никакой замены. Тогда будет понятно, что нам нужно выполнить проход. В общем, здесь два варианта, либо restriction либо но no. можно тогда так Так, ну можно хантер. Так, значит по один тур м три подпALLY не Так. угу ну да. хочу копнуть где он вот аккаунт пока не знаю на это Так, есть как-то там дополнительные сложная задача в какую-то констанцию. Я знаю, сколько там нет пока, что. функции вот. Yeah. Ладно, попробуем. Наверное, как это теперь сделать. Уже до следующего раза.